Что за Фредди Крюгер сидит? Ламар? А, я думал это вот это вот Ламар сидит в костюме Фредди Крюгера. Вот. Ништяк точила. Ништяк. Так, так, так, так. Нет, почему? Такую красоту, короче, помял. Ты ублюдок. Бля, хочу не стреляет? Да что у вас тут? Брет на подрезать-то. Блюдо. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Говна, ты кусок. Ты ч ⁇ Попутал что-то? А? Окей. Вы привели полицию к машине. Что? Что? Мне даже спа. А чё, нет? Да в смысле? Ты откуда... Откуда вот этот пикап-то взялся? Ты чё, блин? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерия, и мы продолжаем с вами GTA 5. Итак, у нас тут у Тревора с Майклом случился конфуз, короче. Они посрались, посрались очень сильно. Так, а... Да, у нас прошлая серия закончилась. Мы присели, присели на самолете. Тут так, такая, так сказать, была мягкая посадочка. Вот. Э, случился конфуз. Майкла похитили, короче. Вот. И, и, и, и, и я почему-то думал, что Тревор сначала, ну, попыхтит, попыхтит, потом все-таки пойдет спасать, короче, Майкла. Вот, ну в комментах вы сказали, что ничего подобного. Так, что там? Патриция? Патриция, Миссис с Тревор, Ох, я скучаю я по тебе. И по всем вам, boys. ребята. Я Но тоже скучаю. А, ребята, за них я говорить не могу. Вы хорошие друзья. Все не так просто. Вообще-то мы с Майклом не разговариваем. Старую дружбу так просто не разрушить. А как ты? Мартин заботится о тебе? Он здесь. Не пора. Так. Так, так, так. Что-то не то. Ладно. С этим, возможно, разберемся позже. Вот. А -а -а -а. У нас, короче, появилось такое вот задание. Короче, типа, нужно угнать еще одну машину. Помните, да, такого... Дэвина, богатенького чувачка, у которого мы, ну, для которого мы крали тачки, вот. И последнее дело появилось. Вот. Так что отправляемся туда и, наверное, наверное, так как Тревор далеко, наверное, перейдем за. Бранклина. Вот, он, наверное, ближе к этому сейчас находится, место. Вот. И доедем. Если тоже далеко, то вызовем такси, как обычно. В пробке стоит. Понятно. Стоим в пробке, да? Так. Ну, в принципе, да. все равно находимся недалеко. Туда? Так что, доедем. Uh, учитывая, что у нас там дохера лошадок, короче, в машине, так что доедем быстро. Вот. <звы> так вот, uh, вы сказали, что ни хрена не Тревор uh, будет спасать, а кто будет спасать? Меня это удивит. Но почему-то я так теперь, теперь, теперь уже я так предполагаю, что uh, Майкла будет спасать Франклин. Только я не знаю, каким как uh, хером раком он узнает об этом, как что. И вообще, произойдет, Возможно, мы это узнаем, короче, сейчас в этой миссии. Вот. И, судя по всему... Да что такое-то? И, судя по всему, я так предполагаю, что... Мы уже Мы уже близки. Близки к финалу. Вот. Я так предполагаю, что осталось тут совсем... Ну... Мало миссий. Вот. Начнутся... Финальные сюжетные Потому что на носу у нас ограбление, короче, федерального хранилища. Вот И думаю Думаю, скоро мы все. Это что такое за тень-то была такая здоровая, Самолет. Чего он далеко летит, так как ни себе тень такая. Так, ладно. Кого там? За Ламаром, что ли, приехали, или чё, я не понял? Гляди, не... да повернул. Что это, чё за Фредди Крюгер сидит? Ламар? Чё, hey, как? Hey, Jack, Слушай, я взял все тачки из того списка, вы готовы? Чёрт, ниггер, да я готов Папки получить. Остальные психа, встретимся heroes, в Строебери, в Глаз Хироус, там. Uh, все и проверим. Еду. А, я думал, это вот это вот Ламар сидит в, это, в костюме Фредди Крюгера. Вот. Но, оказывается, ничего подобного. Окей. Ну, поехали. Ну, поехали. Ну, здесь за... За... За, за кутком. What's up? Чуть не понял. Сначала показалось, что... Ну, ладно, не суть. Ох, какая. Смотри, какая тачила Погнали, гангстер. Ух ты, нифига. А, это я в этом в парашютном, короче, этом костюме. Так и не переоделся, что ли, сразу оттуда сюда. Окей, смотри, какая тача. Смотри, какая тача. Он ждет у гаража. А звук-то какой, а звук-то какой. Слышишь, да? Просто... Охренеть. Короче, читайте, И, вот. Я, а, знаю, а, а, я буду рулить. Офигенно. Офигенно. Делаю, офигенно. Ну вот, а, знаешь, ну я говорил, что спорткары мне не очень, но вот это зачет. Это зачет. Она даже, знаешь, не чисто спорткара, она даже как-то вот э, к этому. Э, Монстр-кару, да? Можно отнести ее, видишь? Такая прям. Ништяк точила, ништяк. Так, так, так, так. А, нет, почему Я... такую красоту, короче, помел? Ты ублюдок? Бля, хочу не стрелять. Да что у вас тут ток... Вретно, подрезать то, блюдо? Whoa, Воу воу воу воу Давна ты кусок Ты чё попутал что то а? Окей Вы привели полицию к машине Что? Что? У меня даже звездочек не было И какая полиция о чем друзья? Ладно хрен с вами а чё он, блин, он чё, попутал, что ли? Ну, припугнул я его немножко. Чё сразу бодаться -то? Сразу бодаться начал, короче, своей точилой. Ну ладно. Хоть машина теперь будет целая. Не поцарапанная. Не лишён... А, блин, ха. Только хотел сказать, не лишенная дистанции, машина будет. Ладно. Окей. Приехал. Ух ты, нихрена себе. Ух ты, нихрена себе. Все, припарковался. Припарковался. Если босс доволен, то можно ехать. Какой он нам босс? Этот э, э, завали заткнись и поехали. Погнали, полета больше с нора Ты смотри, ты смотри, это просто смотри какая золотая просто жила. Ты смотри какие тачилы там стоят. А вот тачка Джеймса бонда Ладно поехали. Че там у меня там появились какие-то дурацкие? Братья. А да слышу, берись. Да. Так, теперь главное не просрать, короче, no, принцип стачилови, потому что, ну, я могу это сделать, как бы вообще без бэ, вообще вообще легко. Но мне это, с... нам это сейчас не нужно. Я, я, я, я, я встали тут как всегда тут куча танчик сразу на дороге появилась сразу мешать бляха если если начнется погоня короче какая-нибудь <laughs> это будет дичь просто дичь а почему-то я я вот, блин я вот уверен что гладко все не может пройти будет какая-то задница короче просто на hey, well, yeah, там что-то про Майкла, короче говорят ну, блин я рулю поэтому like читайте from, from меня сосредоточиться на дороге, Но, как, Сидко, дуре, как бы, как-то -как вот так вот сосредоточиться на дороге. Что с текстурами происходит? Да. Что <раз> не Окей. Да вашу мать то вы задрали, ну что за подгруза понятно. я вроде не на такой скорости еду чтобы не успевала что-то прогрузиться повлияло то что я таком давно не включал или Короче, э, я так предполагаю, что О, там разговор идет э, Тревор э, про Майкла, короче, рассказывает. Я почему-то думаю, что сейчас э, Франклин не узнает. Про май. Да твою мать, ну я почему-то так и знал, что я потеряю это говно, блин. Да я в курсе, что я его цепил, все подцепил. Так и знал, но это мне, не... мне нельзя в руки давать вот это, вот... Вот, это вот... вот это вот вот это вот все мне нельзя в руки давать. Мне вот пушку побольше до да врагов. Вот это да. А вот эти вот какие-то блин задания вот. Не, это не мое. Мне надо по верху, что ли ехать? Я что-то не понимаю. Это на карте криво как-то дорога показана. Но, а нет, ну в принципе нормально. Это типа показано но мне надо по прижатой к правой стороне ехать. Я же типа этот. Ну, как это называют? Грузовая машина. <смех> Дальнобойщик. Интересно, а можно здесь вообще типа как бы отдельно вообще от всех миссий? Ну, вообще не сюжет, там, ничего. Просто, просто так. Рабо... Именно работать дальнобойщиком. Именно работать. Именно перевозить там что-то, ехать куда-то и <coughs> получать за это бабки. Интересно, можно было? Если можно, то прикольно, да? Чисто с дальнобойщиком играешь. Чисто жизнь такую дальнобойщик Ну, хотя фиг знает. Здесь-то, наверное, навряд ли, вот, наверное... ГТА uh, онлайн, наверное, можно. Right <гибирь> там по-любому может. Там что-то и нельзя. Туда едем я Не понял. Что нам вообще с этими тачками сделать нам? Этому богатенькому перевести Надо? Я не понял. Майкл и Я Я не Где-то заныкать? Нет, что-то про красиво, да? Красиво. Ну это такое. Probably вот это красиво playing, сделано, да? Теродактиль еще летающих не хватает Знаешь, как этот Затерянный мир Или как в периода. периоде пипец, какая долгая дорога Какая-то миссия вообще нудная Просто нужно Ехать и ехать. Бред какой -то. У фантазии уже не хватило, что... Я думал, какая-то дичь сейчас начнется Где экшн? Где экшн? Где экшн? Кипец, сколько ехать-то ещё. Издевайтесь, вы <смех> офигеть просто благо хоть попрыг... опа копы happens, <смех> ну нафиг okay, бля хочу and мне and говорил and короче <смех> погоня <смех> Фокусирует фотографическую камеру. О, о, о, пипец. Жесть. Это, блин, прикинь, это надо вот так вот рулить, короче, рулить, короче, и можно, аж пипец. Как это, как, как? Сосредоточиться на дороге. че поворот, прикинь? Чей резкий? А я, я, я, я, Франклин, там чуть не снесло, короче, тачка Ничего. ну Давай, что, там копошится то Я не понимаю. Воу! А, он на эту тачку, короче, с пулеметами, которые... Ну, давай. Садись в нее. Давай я, я, это, за Франклина сейчас по... Поиграю. О, да, спасибо. Дештяк. У меня кое-что есть для вас, ублюдки. Защищайте от полиции, круг А как стрелять? А, все понятно. Да что, куда. Что за дичь Куда пропали-то? Говна кусок какой-то. Давай. Куда дорога-то пропала-то, вообще просто. Задрала. Да ты что делаешь-то? Куда ты повернула? Она не поворачивает. нифига. Что за дичь-то происходит А вообще с игрой? шинами. Какие нахрен шины они идут? Говно. С игрой. Защищайте. от кого защищать? Стряхник. Да в смысле, кого стряхивать-то никого нет, ты че дебил? О, вижу теперь. Так, а как мне эти? О, хорошо. Свалил с дороги ты че, блин. Like так, Нифига он там влетел. Э. Это как все произошло? О, ты ни себе выскочил Куда он поехал? Фракер, ты куда поехал? Совсем больно Да в смысле? What the fuck? Я вообще даже не... Куст вырос из машины. Вы привели полицию к точке сбора. Какая нахрен полиция к точке сбора, вы чё? А какого хрена он поехал к точке сбора, если за ним гонятся? Франкина тоже, о, у Тревора тоже ума, блин. Что-то вообще странное с игрой происходит, я не понимаю, блин, ну это... Машина какая-то неуправляемая. Давайте, держите. Сейчас все будет. Сейчас все будет, короче. Опа! А чё, нет? Да в смысле, ты откуда откуда он этот пикап-то взялся? Ты чё, блин? Откуда он появился? Я ехал в упор, короче, к фуре. Откуда этот пикап-то появился? Куда меня понесло, ты дебил? Да в смысле, Чё ее так носит Вообще неуправляемая какая-то. происходит Фу, дичь какая-то это просто дичь какая-то да смысле опять понесло ты чуть дебил франклин ты чё, др... на дрифте что ли или чё? Чё там а ты видал чем машину заколбасил Что за баги то еще происходит -то? Чё какая-то дичь да погоня какая-то очень необычная сеть погоня а еще свалил почему по бокам нет почему по бокам нет пулеметов да неудобно вообще стрельба сделана из машины просто рухстаровцы меня просто <связывается> Удивляется, удивляет. Давай, ускорься, Тревор. Пока вот... Пока вот, пока вот. У нас на хвосте мало кого есть. Все. Молли. Мистер Клинтон, где вы? <.S>. Едем по Грейд что Пришлось уходить от копов. Неудивительно. <связывается> <связывается> После нападения на студию страховой компании требует от полиции, чтобы она вас нашла. You know, вы знали, что нас объявят в розыск? Могли бы нас предупредить. Не надо эмоций. Мы ждем вас на стоянке грузовиков про Давайте быстрее. Этот тюлка адвокат на стоянке прокопио. Значит, прокопио? Чипец. И чё? Теперь ехать опять. Херву тучу километров. Не, эта миссия мне не очень нравится. Какая-то Какая херня, а не миссия. Сейчас машину... Ой. Сейчас машина нормально управляется, в принципе. Ну, сейчас просто... Да, свалил! Ну, что ты подрезаешь-то, дебил? Говна, кусок. Сейчас машина. Так, более менее управляется. Но на погоне это вообще какая-то дичь была. Эй, я поговорю с адвокашей, забери бабки. Я слышу про ганорального директора. Смотри, только не под... отдели простых ребят ублюдок. Во! -во. Насчет вас все улажено, возвращайтесь из город. Шити со на Такой раздолбанный точили приехал. Нормально. Ну-ка. Привет, Франклин. Ага, где Дэвид? Медитирует или разводит кого-нибудь? Учитывая, каким драматическим последствиям привели ваши действия, мы решили, что вам двоим пока лучше не встречаться. Где деньги? Мистер Уэстон, один из самых талантливых инвесторов в мире. Он. Безусловно, действует... А, однако данные анализируют что-то там... Ага, может, он талантливый. Ну вот что я тебе скажу. Он тебя никогда не полюбит. Так где мои деньги, мать твою? С вами произошло лучшее, на что можно было рассчитать в данной ситуации. Он поддержит, вложит а, и передаст их вам, короче, когда подобные действие не привлечет ненужного внимания. Иными словами, меня ограбили? Ты что, шутишь, мать твою? Мистер Клинтон, это весьма недальновидный взгляд на Клинтон. ситуацию. Поехали. Я угоняю тачки. Я шмаляю мудаков. Дальновидность это не моя тема. Это что, она сейчас опять кинули? Франклин? Ты задрал. Франклин, ты задрал. Вот ты реально задрал. Почему? Почему Франклина постоянно кидают на бабки? Что за дед? Че, че за фигня -то? What the fuck? Лестер. Франклин! А, Лестер, что hey, происходит? Майкла видел? Человек, с которого он, он меня свел, зажал деньги. Зажал деньги. Хм. Он отключил телефон и кредитками не пользуется. Это ненормально. Последний раз он оплатил картой билет до северного Янконта. Янгтонов. Потом его мобильник подал сигнал в Лос-Антосе, а после этого молчание. Значит, он в городе. Видать, у него могут быть проблемы? не знаю. знаю. Стоит спросить Тревора. Скорее всего, он был с ним на Среднем Западе. Я попрошу его с тобой встретиться. Черт, хорошо. Слушай, я его к моей тетушке, ладно? Так. В смысле? Мне к тетушке ехать сейчас ехать? Мне сейчас к тетушке ехать. Вы не Это... Это... Это... Это я сейчас столько какой путь, короче, в один конец города или <laughs> уехал. И сейчас обратно ехать? Mm. <laughs> Пошли вы нафиг, я сейчас, короче, такси вызываю и всё. Дичь. Просто, знаешь, рокстаровцы тянут, тянут, знаешь, вот это вот, тянут. Фантазия кончилась, наверное. Они просто тянут. Давай, хорош болтать, давай уж. Так, такси, такси, такси, такси. Такси, такси, такси, такси, такси. Такси, такси. Хамбургерс. Может хамбургерс как-то э, заховать, пока такси. А, о, вижу. Или это не мое такси? Э, ш -ш -ш. В смысле? Где мое такси-то? Если сейчас такси не приедет, я пойду хавать в гамбургер. Х хамбургерс. Хамбург. хамбургерс, я пойду хавать. Он ей так бляха. Мысли. Надо походу то такси, а, а что он там? Они издеваются? Ладно, ну, поехал. Что сегодня за день-то такой. Что сегодня за день-то такой? Где таксишка? Э! Дичь какая-то. <смех> куда моя такси-то уехала жесть так и хамбургер закрыт что ли это пипец просто ниди ни не ни дерьмо где такси-то хрена оно поехало по той стороне если я стою здесь Понимаешь, что ну, эта игра она должна была появиться где-то рядом. Куда он уехал? Реально прикольнулись, что Ну-ка, Буду жалобу писать. Что за дичь? <связательно> <связательно> в смысле? В смысле? Долбанулся, что ли? А может в прошлый раз тоже сказали, что нет машин? Я просто не прочитал. В смысле, сори, блин? Фу, долбанов то а! Ч за день-то такой? Чё за день-то такой, а? На, на. Извини, под горячую руку попался. Вообще дичь. Кстати, что за тачка? Что знакомая тачка. По-моему, это кого-то, ну, из героев была такая тачка, короче. Так, окей. Э -э надо ехать вот сюда. Там, кстати, у Тревора, смотри, появилось опять этого ри ри риэлтора, короче, задание. Да? Да? Да. Значит так. Не ехать просто Я... Фу, Смотри, сколько ехать. Так что переходим, короче, за Тревора пока. Я думаю, он там ближе к городу, короче, находится. Вот. Переходим за него. Ну, он хоть в городе. Франкен пускай сам едет, пускай пока сам катится. Вот. Выполним пока задание с риэлтором. <к 190> а в следующей серии уже посмотрим развязочку, какая там будет. Уже нажрался. Ты только что был за рулем, короче, этого Фуры, ты только что был долбан. долльнобойщиком. <к descansion> Все, приходи в себя, Тревор. Все пришел в себя Всё, или еще шатает сначала шел так его вот он такой кирак привынул давай приходи в себя а оточил это смотри другая не моя ни хрена ни хрена не моя так но он хоть ближе намного ближе находится Ну, видать, он на этой тачке приехал, потому что так слегка, короче, дверь открыл, знаешь, не взламывал ее Ну, вот так, смотри, по дизайну, в принципе, о -о -о, тачка мне больше нравится, чем тот э -э, GPR, короче, пикап, ну, Тревора. Ну, что то хотя, знаешь, ну, едет она сейчас как-то, ну, не так быстро и чё-то такая, так себе. Хотя если ее, короче, затюнинговать, я думаю, заву то будет, ну, прикольно. Гляха. Какие? Все равно намного ближе, чем ехать откуда-то да, за Франклина мне сегодня игра вообще что-то бесится смотри что, смотри, что происходит <связывая> просто, не... просто очень странные дела <связывая> очень странные дела Ощипи пипец. Чё-то, блин, даже знаешь, у меня даже желание играть пропадает после такой дерни. Просто. Так, так, так, так. Окей, короче, ладно. У меня все равно и ведусь к, к, к, к этого подходит к концу. Так что давайте, наверное, на этом закончим. Вот э, игра вообще себя ведет странно сегодня, непонятно, что происходит с ней. Вот. Следующей серии уже. Сыграем за, за риэлтора Я не думаю, что там, знаешь, длинная какая-то миссия. Это все-таки побочное задание. Вот. И уже к развязочке там пойдем, короче. Посмотрим, как Франклин будет пытать, короче, Тревора. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.